Сегодня будем проходить новый ивент от скинбокса и откроем самый дорогой кейс за 500 конфет. Кинбокс наконец-то открыл вот этот э, хэллоуинский ивент, и сегодня мы самый дорогой кейс за 500 конфет тут откроем. Кстати, непонятно, что лежит в кейсах, то есть содержимое не видно и недоступно нам, пока мы его не откроем. Покупать можно аж 5 ключей. Но для этого нужны конфеты, поэтому на балансе 45 тысяч. У вас, кстати, есть промик на 35% к пополнению, такой только у меня и у Майкла Джексона, потому что в основном они ютуберам дают 30% промик, у меня 35, он будет в прикрепе находиться, ссылочка на сайт там же. Короче, погнали, первый бесплатный кейс а, а, тут, кстати, переключалки на кейсы есть, я этого не видел, это удобно У нас, в принципе, все вроде бы как кейсы должны быть открыты и все должно быть просто идеально Так, это мы сразу продаем Кстати, странно, за последние 24 часа Выполнили баланс на 50, а у меня вроде 45 Но напомню, да, что мне ее выдали Чтобы не было никаких вопросов Здесь я максимально с вами честен Это не мои деньги, я их не закидывал Но, блин, ивент проверить хочется И хочется открыть, конечно же, самый дорогой кейс А с бесплатных тем временем выпадает А в нища гриндер, неинтересно Дальше, это кейс, не помню По-моему, уже за 5000, если не ошибаюсь Но самый дорогой тут в вроде от тридцатки. И вот это интересно и всегда самый бесплатный, самый бесплатный, дорогой, самый дорогой бесплатный кейс, это всегда интересно. Вот а сейчас к вам вопрос: у меня на канале есть топ, вот он недавно вышел по всем дорогим обычным кейсам на сайтах, ну как обычно, ну типа знаешь, дорогим кейсом, который ты можешь открыть. И есть мысль сделать этот топ по бесплатным кейсам, ну типа от самого дешевого к самому дорогому, начать также с 20 тысяч рублей депа. Если это вам интересно, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы я понимал, что делать нужно. Я на самом деле сам не знаю, где какие бесплатные кейсы, но мы это с вами можем узнать. Я сделаю топ без проблем. Главное, чтобы вам это нужно было. Пишите комменты. Вообще в идеале полторашку лайков бы на этом ролике набрать. Не просто полторы лайков, кстати, за 900 дигл выполнить с 10 тысяч. А именно полторы тысячи лайков и тогда уже сделаем. Ну вот реально, поддержите меня и долбанем. Тем временем самый дорогой кейс от 30 к депа. Поехали, поехали. И дропается, а какой-нибудь, наверное, кал дропнется, вообще не удивлюсь. Bloodsport, ну, 4-5 тысяч Где-то, может, 4 с половой, 200 Ну да, ну да, ну да и Итого 51к на балансе Все это дело мы открыли, слушай, ну, поехали Ивентные кейсы, давай сразу 5 штук, короче, как тут Зарабатываются конфеты, естественно Чем дороже кейс, тем больше конфет Ты зарабатываешь Но, блин, эти конфеты нафармить Сложно, ну, то есть, их реально сложновато Нафармить, падают они, насколько я понял Не всегда, я не до конца прошарил Эту тему, но вроде бы как, дропаются они не всегда. Я хочу открыть самый ну, самый дешевый, да, и самый дорогой кейс. То есть за 100 и за 500 конфет. Нужно нафармить 600 конфет. Но, блин, это сложновато. Не буду уходить на паузу. Конечно, можно было бы уйти на паузу, нафармить конфет, но все-таки было бы неинтересно. Хочется, чтобы вы весь этот процесс прошли именно со мной. Ну и посмотрели, а нужно оно вам или нет. Но, в целом, прикольно. И если выпадет что-то дорогое, будет, конечно, конечно, круто. Еще раз, все-таки Освежить память А, самый дешевый 10, самый дорогой 500 Да, тогда 510 нафармим Но реально это долго Давай-ка мы сразу фас, с вашего позволения открытия запустим Что хочу сказать, вот эти кейсы, я смотрел наполнение Они сейвовые, ну то есть реально Наполнение сейвовое Из всего, что тебя может обоссать Это, по-моему, по седьмой а хамелеон, естественно, вроде бы как гамодоплер, ну и то на 50% от стоимости кейса, он тебя обоссыт. В остальном, дигл, вроде бы, тоже может дешевый дропнуться. Могу опять же ошибаться. Ну и вот, честно, здесь по прайсам Мортис, да, Мортис может дешевый юмпик, может дешевый выпасть дигл. Но, то есть, не так все дешево, как могло было бы быть. Поэтому в целом, в целом, кейс его. Вы, кстати, он нас окупает. А, я несколько... Это все за раз можно забрать, прикольно. Я несколько роликов подряд здесь уходил в минуса. И вроде бы как сейчас сайт начал выдавать. Но, справедливости ради, напомню вам, что все-таки у меня аккаунт ютубера, и поэтому у меня уже 120 тысяч на балике. Не, ну на самом деле аккаунт ютубера, ребят, не стоит забывать. Ну, слушайте, мы охеренно денег нафармили, вот что я хочу сказать. Мы просто офигенно, блядь, нафармили денег. 149 тысяч. А давай-ка мы попробуем апгрейд сейчас зафигачить. Ну, допустим, на 1000 не знаю, 100. И пать, если зайдет, будет классно. Так, сразу бабочку вот такую вот делаем. Не знаю, можно ли произносить это на ютубе или нет. Поэтому перестрахуюсь и не буду. Давай-ка мы эту бабочку сделаем, ну, допустим, 60 тысяч. Сразу 50% давай апгрейды на скинбоксе, бля, покажите. Себя это заход, это заход! А, блядь, ну ладно. Ну, в целом, деньги не мои, а, как говорится... Похуй, похуй, похуй, похуй. А, ладно, едем дальше. Слушай, у нас уже 193 конфеты. И вот как вы заметили, о чем я говорил, они реально долго формятся. блять. Но ну кейс пиздец как окупает. Это что мы выбили на 12 тысяч? Ебаный пиздец. Ну, слушай, неплохо. То есть в целом, блять, ну все-таки аккаунт ютубера свои плоды, наверное, дает. Бля, ну если такой окупной реальный кейс, то хуй знает. Короче, пишите в комменты, а, окупает он вас или нет. Меня он ебать как бустит. Причем это все дело, я вот сейчас наблюдаю. Держится в районе 140-150 тысяч. До этого держалось около 130. Сейчас, конечно... блять ну слушай, раз так идет может реально попробовать на апгрейды залететь? Давай-ка мы сейчас нафармим, попробуем апгрейд ебануть. Потому что, ну слушай, по 100 150 кусков, блядь, Это получается x3 от изначального балика? Ну нихуёво, честно. Но, с другой стороны, блять забрать, к сожалению, не смогу. Хотелось бы, но хуй с ним. Главное, мы эти фрикейсы проверим. бля вот видишь, да, эти конфет не все... Всегда дропаются. Так, итого 534 конфеты, там еще дроп остался. Весь вот этот оставшийся дроп ебанемка мы у контракт. пум пум пум пум пум И что, блять, по итогу. Ок, не ок, что это за хуйня? Бля, 25к, заебись но ну, все, это апгрейды ёбнутые. Будут ждите прям в этом же ролике пизданем Давай-ка, вскрыть гробницы, поехали С Сначала самый дешевый кейс за 10 конфет Ключи отсутствуют, так Купить, использовать ключ Поехали, по факту фрикейс кейс 11 рублей, блять, хуета Честно, ожидал большего И самый дорогой кейс за 500 на секундочку Ключей, но все-таки перед этим Давай-ка мы, нет, ну давай-ка мы немного разогреемся Еще пару кейсиков за... За 20, за 10 конфет самых дешевых. Два кейса откроем. Так, опять 11 рублей. И здесь опять 11. Но этот кейс вообще не радует. Вроде денег нафармили, а эту историю не особо. Короче, блядь, самый дорогой кейс, поехали! Азимов 200 рублей, ну смех. Блядь, смех, серьезно. но ну, ну это как-то слабо. Это очень слабо. Но, тем не менее, открыл самый дорогой кейс. Вот этот вот за 500 конфет. Надеюсь, я один из первых это сделал. Очень хотелось это и это... Записать. А, это инвент на 43 дня, нихера себе, нормально. Ну шо, поехали, апгрейды. Блять, давай-ка мы попробуем что-то интересное. Сделать, допустим, 150 тысяч. Хебать сегодня контент лютый за завезем. Dragon Lord за 310 тысяч нахер. Ой, бля, да что, подожди, что по шансам можно сделать стоит. 28. Ну, не, это жестко. Это бля, это пиздец как жестко. Давай-ка что-нибудь полегче. Допустим, голд Gold Голд Арбасеку. <laughs> Gold, Gold это... давай-ка 60% сюда накрутим. Ну вот Чочо, апгрейды на а, скин -боксе заходят не особо. Ну вот, реально, заметил, ну не особо они, блядь, идут, Ну, хочется что-то пиздатое скрафтить. Вот смотри, да, 95. Ну, даже, блять, давай, давай еще раз попробуем до чистоты эксперимента. Если есть, да, Подкрутка, все-таки аккаунт ютубера, бля, ясно. Ну почему на. Почему не заходят апгрейды? На кейсах есть окуп. На апгрейдах че за хуйня. Ну блять, зашло же! Ну вот! Ну, блять, сразу бы так. А почему она серая? А где? А Вот, а мне показалось, что все, салам лекум скин сделал. Ладно, давай-ка попробуем реально по апгрейдам подвигаться. Жестких проверок апгрейдов от меня тут не было. Поэтому, блядь, давай попробуем. Сразу прин за 170 херачим тысяч рублей, блять. И это что это не заход? Ебаный, ну ладно, надо на фарме денег. 71 тысяча рублей. Я это делаю как? Идем на. Слушай, а давай-ка вот эти серии все-таки э, подолбим. Где они? Во, элитная сборка. Это самый прикольный тут кейс, если смотреть, если точнее не брать во внимание кабл 100, Ну там серийные самые дорогие, да, ты понял? Поэтому я хочу подлобить элитную сборку, немного подфармить, если получится сделать какой-нибудь ебейший апгрейд. Ну, бля, заебись. Вот это, вот это заебок. Чувствуешь, да, слил, блять, и бэкнул нормально. Но все-таки давай-ка мы апгрейд зашалим здесь. Подожди, а, еще раз, 150 тысяч. Ну вот оно тут интересно, блядь, работает. Тебя сливает, а потом сразу. Ну, короче, плюс-минус эта система так же, как и на КБшке. Ты сливаешь на апгрейдах, тебе насыпают в кейсах и на апгрейдах. Ну, то есть система плюс-минус, я так понял, одинаковая. 50% медуза за, сто... за 196% гуляем на все. Бля, вот знаешь, так круто. А, когда ты не закидываешь свои бабки и видишь вот такую хуйню, и можно, типа, а Ai! <síntos> Ладно, ладно, ну серьезно Ну типа не так обидно, но это же, блять, контент Вот кейс еще за 24 тысячи Давай, хуй нет Откроем, может что-нибудь пиздато еще выпадет И все-таки апгрейд должен зайти Но апгрейды тут не так заходят, как кейсы Фейд, здравствуй, Hazard плей нам не нужен А вот фейд уже это наша история 19 тысяч Ну хуй так, давай квастиком долбанем 27, бля, вот другое дело Апгрейды Мне интересно, можно ли сейчас какой-то лоу процент словить Ну просто... Блять, ну вот балика же нет. Балика нет, мы слили, и 45% это даже не ло, он должен зайти, обязан. Я баликом сейчас, кстати. Да, слушай, вот реально, смотри, сливает и дает, блять. Почему у скин серый? Вообще из этой истории было бы прикольно какой-нибудь, знаешь, контракт сделать. Да, как продадим, обменять, продать. Во, кайф, продал. 70 тысяч на балансе есть. Ну и все-таки, что хочу сделать? Хочу сделать вот так, и потом сделать из этого контракт. Апгрейды были, еще сделаем самый дорогой контракт. Бля, ну это реально, это дорогой контент, все, к чему мы привыкли, 67 тысяч небольшой плюс, но он и в Африке плюс. Есть Кейс Трейн, давай также Фастиком, потому что нам нужен любой скин, ну заебись это, конечно. Хорошо, на контракты. По итогу было 150 к, 88 делаем. А есть Драгонлор за три сотни, и хотелось бы его увидеть. Это жесткий дорогой контент не на деньги человека, но блять вот вот этим реально, знаешь, можно ролик закончить. Вой блядь, скрафтили, какая красота. Огромное всем спасибо за просмотр, открыли самый дорогой сегодня за конфеты Кейс. Напоминаю что ссылка на сайт в прикрепе, спасибо админам за возможность ролик записать. Ну реально приятно, когда ты не закидываешь, и вот так можно контент обмануть. В общем, это был Человек, всем спасибо, до новых встреч, всем пока.